здравствуйте дорогие друзья я в полном шоке потому что э, мы с геной не ожидали э, такого замечательного поздравления от нашего радио от именно от близкого радио от э, наших родных и близких людей здесь работающих с нами поэтому еще раз огромное спасибо все всей редакции э, народной волны и в особенности Анатолию. Да, мы, то, такие, <свят> мы такие. Мы Спасибо большое. С днем рождения еще раз. Всего-всего-всего-всего. Ну и давайте расскажите да. нам, с чем сегодня вы пришли в праздничный день. <свят> а, напомню, что в эфире политинформания ведущие Геннадий Брумер и Эдуард Брумер. А, все знают, что происходит. В мире в мире происходят очень а, нехорошие дела связанные с коронавирусом а, многие все пострадали все страны а, америка как я не буду перечислять мы тоже находимся на этой же линии к великому сожалению а, должны признать что а, проблема оказалась намного серьезней чем а, все ожидали мы все это прекрасно понимаем но так как наша передача мы в нашей передаче говорим о России, мы сегодня будем говорить о том, как же Россия переживает все эти события, связанные не только с коронавирусом, но и с падением цен на нефть и с поправками к конституции, которую придумал Владимир Путин. Мы хотели бы сегодня поговорить на, на эту тему, но самое главное, что должно объединить все эти вопросы, это конспирологически, можно так подумать, и uh, тоже, как бы, с вашей стороны мы хотели бы услышать, uh, будет ли в этом году, может ли, вот правильный вопрос, может ли в этом году случиться в России, ну мягко говоря, революция, может ли русский народ uh, восстать если так говоря историческим голосом, да, и uh, сменить тот режим, который в России uh, находится, или Российский народ, русский народ, российский народ все-таки будет правильнее говорить, на это не способен ни при каких обстоятельствах. Наш телефон 847-40-5220. Ген, давай мы э, услышим тебя сначала, да? Что же в России происходит? Да, ну все знают события последних почти двух недель, серьезнейшее падение нефтяных цен, которое спровоцировала сама и Россия, хотя она это отрицает. А падение рубля сегодня как многие знают доллар перевалил за 87 значит рубль стоит 87 долларов евро оборот 1, да, доллар да, стоит да, да, 1 доллар стоит 1 87 рублей а соответственно 1 доллар 1 рубль стоит 91 евро то есть это серьезнейшее падение национальной российской валюты значит грядет как я понимаю и все понимают подорожание продуктов услуг тем более что россия оказалась под двойным ударом Са, сама пандемия которая затронула также россию плюс вот эти санкции о которых они говорили с усмешкой которые как бы не работают а сейчас будут работать по полной программе выражаясь таким простым языком по той причине что э, падение нефти и рубля спровоцирует естественно вот этот рост цен и то что россия не может сегодня перекредитоваться, получить дополнительные деньги от мвф международного валютного фонда и из этого следует объединение народа поэтому весь вопрос в том что будет с властью власть реагирует на все это очень просто и мне кажется что даже с усмешкой на телевидение вообще не говорят о том что существует такая проблема путин призвал не закупаться продуктами питания, продуктами питания на будущее чтобы не спровоцировать естественно панику какую-то потому что историческая память россии говорит о том что значит могут наступить времена которые уже когда-то все жители этой страны видели ну и в том числе и мы с эдиком тоже естественно видели -то это присутствовали при такой ситуации может ли это спровоцировать смену власти мы можем подумать поговорить может быть у кого-то есть мысли мне кажется что да возможно это может быть возможно вопрос только в том как элита политическая отнесется и региональная элита что очень важно потому что москва то город богатый и санкт-петербург как бы недалеко Необходно, а вот не да. да а вот регионы которые и так были бедными при 65 70 за баррель да, то есть у них уже была бедность но вот сегодняшняя катастрофа, я считаю, что это катастрофическое падение нефтяных котировок для России, вот что будет в регионах, вот это большой вопрос и все возможно я Эдику говорил о том, что мы можем подумать о том, что было 100 лет назад да, то есть такая ситуация тот, кто изучал историю России знает, что похожая ситуация, похожая ни в коем случае не сравниваем другая страна, другие условия, уже случалось. То есть те, кто изучал историю, знают, что Октябрьский переворот случился по причине того, что три дня, просто три дня в Петербург не завозили хлеб. На, на фоне этого случилась паника, и большевики этим воспользовались. Поэтому звоните, пожалуйста, дорогие уважаемые наши радиослушатели, и мы это можем обсудить. Это будет интересно. 847-420-5220. Единственная просьба, когда будете говорить, пожалуйста, говорите немного, но четко по а, заданной теме. И еще раз. Держите себя в руках. Те, кто не умеет этого делать, пожалуйста, не звоните, не занимайте наше время. Если позволите, я хочу сделать да, еще пожалуйста. одно небольшое объявление. Дорогие друзья, вот то, о чем сейчас сказал Гена, то, что сегодня происходит, к сожалению, в России, я очень хочу, чтобы вы поняли. Мы об этом говорим не с радостью, не с удовольствием, мы не ерничаем, мы абсолютно понимаем всю ту катастрофу, которую переживает именно народ России Именно народ, люди, которые никакого отношения не имеют к тому, к той политике, которую проводит Владимир Путин Поэтому, пожалуйста, и когда вы будете звонить, не вменяйте нам это вину, что вот у них там плохо, а мы тут сидим и, нет, радуемся. и радуемся Нет, абсолютно никакой радости по поводу звонков. нет Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста Добрый день да, а, мы в эфире? Да, да, пожалуйста. говорите, да. пожалуйста. Хорошо, насчет переворота в России сказать много не могу, но э, мне вообще-то интересно мнение ведущих о том, что сегодня Америка заявила, что они думают вмешаться в этот разговор между э, Россией и Саудовской Арабией, э, но также... Можно поздравить э, ведущих? О, пожалуйста, можете поздравить. Пожалуйста. Будет очень приятно. Хорошо. Ведущих мы очень поздравляем. От э, жены Этика, от детей. Желаем их всего, всего самого наилучшего. Здоровья, счастья, радости и минимум 120 лет. Да. Танюша, спасибо. Спасибо Я понял, что это знакомый голос, но не сразу по радио немножко по-другому <свят> по звучит. Я тебя целую и люблю. Следующий да, звонок. Вам... Говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я присоединяюсь к предыдущему оратору. Поздравляю ведущих, чтобы спасибо. вы были здоровы, счастливы и с таким же успехом продолжали вести на, на нашу радость передачи. Спасибо, спасибо. Да. Я вот что хотела сказать насчет того, что в России такое большое несчастье. Это называется «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Дело в том, что я слушала, ну как бы, ну передача была на другую тему, потом ведущая спрашивает у своего гостя. Вот скажите, пожалуйста, а гость был Киселев, Евгений Киселев. Вы такого знаете, да? Да, конечно. Журналист российский, работает сейчас в Украине. Вот. Так, как это, что такое произошло с, с Россией? Почему давайте они... мы покороче, у нас Россию... очень много звонков. Почему они не согласились сотрудничать с Саудовской Аравией? Так он говорит, оказывается, они хотели понизить цены, но не так вот резко, а так, чтобы было невыгодно добывать американскому шланцу, да. Да, да? Американскую. То есть они хотели... Спасибо, а, у нас и есть и звонки и в спасибо сторону. большое. А, а, звонков нет пока, да? есть ген давай э, мы очень извиняюсь что мы вас прервали большое спасибо за поздравления. Э, прокомментируй то что сейчас э, говорила наша Вот э, анатолий нашу ведущий говорил о том что мы действительно не ерничаем и не веселимся на той проблемой которая у них сейчас возникла Но вот мне кажется что российские зрители вот если бы у нас такая же проблема случилась вот они бы наоборот мне кажется как раз э, э, ерничали бы смеялись они бы как раз вот наверное им это было бы радостно вот что они значит подставили подножку американцам и в каком-то смысле падение нефти это и было желание подставить подножку но вот что-то не рассчитали а, ну такой вопрос Владимир Путин, а, национальный лидер, национальный герой, его обожают, любят. Как ты думаешь, в связи с тем, что сейчас в России происходит, контролирует ли он вообще ситуацию? И а, мы знаем, что его а, процент поддержки населения да, был довольно высокий, хотя сейчас в Москве а, очень сильно резко упал. А, сможет ли он а, вот эту ситуацию контролировать и сможет ли он Россию вывести из тех проблем, которые на сегодняшний день существует или ему, в принципе, все равно, что происходит. Есть звонок, Ген, давай мы примем звонок. Да. Говорите, день, пожалуйста. говорите пожалуйста. Алло, здравствуйте. Я думаю, что никакого переворота не будет, поскольку, если мы вспомним 17 год, что предшествовала этому Первая мировая война, и мягкость царя, потому что прям под боком спокойно ходили такие, как Сталин, Троцкий, Мродский, они за ним не очень-то и гнали, и не, не уничтожали полонию или, или не пропускали через немцовские мосты. А сейчас нету некому встать поперек Путина, люди забиты и испуганы. И, и, и еще внешний факт, немцы помогли Ленину прийти на запломбированном вагоне и перевести там до миллионы долларов что на, из израсходовал на эту эволюцию. А, а сейчас я не вижу, чтобы кто-то мог. Ну, смотрите, на фоне того, что происходит, в принципе, может всегда появиться лидер, правильно? Всегда, то есть, будем так говорить, лидера нету-нету, но всегда это может произойти. Я хочу напомнить из истории, что когда происходила февральская революция, никто в народе о Керенском, как о таковом лидере, да, никто не знал. Кстати, Он... я хотел бы тебя поправить и да. нашего радиослушателя. Царя сместили не большевики и даже не социал-демократы. Его сместили свои же монархисты, потому что они считали, что он слаб. Ну я в принципе говорю о том, да, что. Вот вы, вот вы и правильно говорите, потому что он был слаб. Слаб был и Горбачев, слаб был и Хрущев относительно. Вот ее их свергли. А этот очень сильно, как и Сталин. Он не пожалеет никого. Ну, если смотрите, он есть. Всех вокруг. Спасибо. Спасибо. А звонков пока нету. Я прокомментирую то, что говорил наш радиослушатель если говорить о сильном лидере, да, то а, и Каддафи, и Саддам Хусейн, и а, мубарк. мубарк это все были сильные лидеры. Кстати, и Милошевич, Да, и Милошивич до поры до времени. Пока не начали происходить события, они как бы начинались потихоньку, потихоньку, помаленьку, потом превращались в такой снежный огромный ком, который их сметал. Поэтому говорить о том, что Путин сильный лидер, он действительно сильный лидер, мы с этим абсолютно не спорим, но когда людям нечего кушать, когда цены на э, еду, на продукты питания когда цены на лекарства на много чего взлетают не просто повышаются а взлетают то понятие сильный лидер для людей уже не имеет значения потому что он не решает проблему ну я хотел бы заметить что в россии власть не сметалась никогда народом то есть это была революция всегда больше сверху, которая поддерживалась народными массами. Любой лидер, которого убирали с трона, это была революция верхов, это была революция элит, которые в какой-то момент решали, что этот лидер он просто неудобен, поэтому его убирали, чтобы, как мне кажется, сегодня, возможно, возможно, что э, в путинской среде, не среди его друзей, э, э, окружения, э, да, не среди его очень близкого окружения, а вообще в политической элите, наверное, идут такие разговоры, потому что он становится уже не двигателем этой страны, а вот таким вот тормозом, тормозом таким тормозом, Швагбаумом, который может, тем более, если вы обратите внимание, элита всегда делала деньги. Политическая элита России это люди, которые занимаются бизнесом. И именно Путин сегодня, как мне кажется, он стоит на пути этих людей, которые с помощью его значит введены санкции. И эти санкции действительно мешают. Вот многим губернаторам и, и надо, еще, да, надо учесть очень важную вещь, что а, многие чиновники, не только ближнего окружения, но и многие депутаты, не могут выехать а, в Европу и в Америку, потому что они находятся под санкциями. Даже имея огромные средства, которые они, естественно не заработали, а украли. Они не могут их использовать, потому что эти огромные средства находятся в разных офшорах и так далее, и так далее. Но фактически они не могут их использовать по назначению. Поэтому, конечно, выгоднее а, этой чиновничьей братии было бы смещение, ну, будем так говорить, нормальное, спокойное смещение. Путина, чтобы э, Америка и Евросоюз могли разблокировать те санкции, которые на сегодняшний день существуют. И та ситуация в России, которая сложилась на сегодняшний день, это и цены на нефть. А мы знаем, что цены на нефть это одно из главных... Определяющий 40% да. бюджета бюджет да. делается. Вот. Плюс не забывайте в отношении Гитлера. Это тоже был сильный да. персона да, да. Да? Да, Но да, тем да. не менее... Появились э, люди в его окружении, которые начали говорить за спиной Гитлера да. с англичанами, с американцами, Горканские вести сепаратные да. переговоры. Да, и покушение на Гитлера было потом, до... да. генералитета. Да. То есть, когда вопрос стоит жизни и смерти, никто не говорит уже о сильном лидере, как бы спасти свою шкуру. А вот это чиновничья братья, которая на сегодняшний день сложилась в России, при всех тех событий, которые сегодня происходят, и коронавирус, потому что это действительно серьезно ударило по России. Если Америка испытывает на сегодняшний день проблему с коронавирусом, но это устойчивая экономика, которая ну, будет, думаю, а, переварит эту ситуацию и все станет на свои рельсы, а, то Россия, находящаяся под санкциями, где цены на нефть достигли 25 долларов за баррель. Я не буду сейчас уточнять, какая нефть и так далее, и так далее. Я просто условно говорю 25 долларов за баррель. Плюс те проблемы, которые существовали и существуют, они никуда не делись. Плюс а, то тот обман, который а, Владимир Путин осуществил вместе с Государственной Думой, а вот в понедельник это поддержал Конституционный суд, он может привести вот таким... А, Печальным для окружения для Владимира Путина событием. То есть мы не говорим, что это может произойти завтра, послезавтра. Но то, что это может произойти в течение какого-то времени, в течение каких-то месяцев, вполне возможно. История всегда идет по такой а, лестнице. Причем да. самое интересное то, что как бы Путин не скрывал факт коронавируса и смертей, ведь люди, живущие там, это мы можем об этом не знать, но люди, живущие там, они же понимают, что идет серьезная эпидемия. Она не просто идет, она уже, как говорится, на территории уже, там, уже работает. Понимаю, как мне кажется еще, что Владимир Путин потерял а, реальность. Он находится в каких-то заоблачных высях, потому что, давая вот интервью недавно известному журналисту Ван Денко, он сказал, что, ну, проблем это вообще в стране нету, потому что средний класс России составляет 70% значит а цены на нефть а, как бы их не сильно волнуют это достаточно будет все устойчиво но как многие политологи заметили сегодня в мире в связи с а, пандемией многие страны в том числе наша вот сегодня трамп подписал закон о возвращении людям компенсации а, денежных средств а, в такое тяжелое время и почти все Страны Европы это делают сегодня, чтобы поддержать свое население, поддержать спрос э, на товары. И только одна Россия... Uh, даже они даже и не поднимали тот вопрос чтобы как-то поддержать население выдать может быть дополнительные средства им даже как-то смешно раздавать деньги населению вот в такое тяжелое а перед тем как мы уйдем на рекламу уже подходит время рекламы я хотел бы uh, сказать что есть такой политолог многие те кто интересуется Россией, его знают валерий соловей который сейчас активно выступает в средствах массовой информации на телевидении в основном он заявил в открытую э, в передаче э, с э, адвокатом Фегиным, он сказал, что в России на сегодняшний день заражено э, 1600 человек. Он говорит, это то, что скрывает... А, власть, Значит, власть а, в россии какой и назвал цифру не буду сейчас говорить не потому что не хочу а потому что не помню не хочу какой-то вводить вас в заблуждение огромное количество смертей особенно это связано с регионами это Поэтому... мы же понимаем да. страна которая граничит с израилем через реку но не может там с китаем ну конечно не может же там не быть зараженных. Да. Тем более, что эти китайцы ходят туда-сюда, да. и никто границ не закрывал изначально. Они, они сейчас закрыли, но это уже поздно, уже потому все, что... Да, вот закрыли. поэтому это ложь, которая скрывается, а для России это не впервой. Это э, Советский Союз, России это всегда было, есть. Я думаю, к сожалению, это будет. Может привести к очень большим катастрофическим последствиям. Сейчас мы уходим на рекламу, потом вернемся в передачу. Мы возвращаемся в программу политинформания, ведущие Геннадий Брумер и Эдуард Брумер. Мы сегодня говорим о ситуации в России, связанной с падениями цен на нефть, с коронавирусом и с тем, что Владимир Путин решил поменять, обнулить, во-первых, свои сроки, что очень важно, благодаря Космонавской Терешковой, и решил изменить Конституцию. Uh, так как ситуация с нефтью, которая для российского бюджета очень важна, стала катастрофической, об этом сегодня, кстати, сказал Леонид Федун, вице-президент Лукойла, 25 долларов за баррель, плюс uh, скрываемый российскими властями количество uh, проблем коронавируса, количество uh, людей заболевших и людей уже... Умерших э, может привести к очень нежелательным для российской власти э, последствиям, а то есть оно может повлиять на смещение Владимира Путина и его узкого окружения, его друзей э, с этой власти. Кстати, хочу интересную э, рассказать вещь, точнее все многие уже знают. Один из ближайших э, друзей Владимира Путина, Аркадий Ротенберг, э, награжден званием Герой Труда за э, Крымский мост, за строительство Крымского моста. Мы тут с Геной говорили, я э, посчитал, и вот постараюсь на Фейсбуке написать, что, в принципе, Крымский мост, оно звучит для российской власти вообще, для всех не очень как бы красиво, не камельфо, то есть все обращают. Поэтому лучше всего поменять на название Ротербергский мост, тогда оно, как не будет бросаться. Глаза, как и э, тот водопад, я не помню, это связано с Шерлохом. Вот Ротенбергский такой мост. Но это так к слову. Ген. Э, по поводу коронавируса э, в России, как ты думаешь, насколько вообще эта проблема? То есть для Америки, это довольно серьезная проблема. Мы ощущаем это на себе лично мы это видим в магазинах мы видим э, людей которые как говорится ходят с опущенными глазами все это понятно как это насколько это серьезная проблема лично в россии вот мы перед тем как уходили на рекламу мы об этом говорили ну проблема большая по той причине что э, медицина в россии в разы в разы хуже чем у нас это понятно у них э, очень мало больниц и понимаешь самое главное это не то что они говорят про москву в москве может быть этого и достаточно и специ... медицинский персонал достаточный врачей обслуживание петербург москва это привилегированные города а вот то что происходит в регионах вот это скорее всего катастрофа известно что недавно новый премьер-министр мишустин был в городе кургане он посетил центральную больницу этого когда-то очень известного региона где жил я думаю великий великий медик елизаров при помощи которого многих людей поставили на ноги это был Международного уровня медицинский центр приезжало много американцев учиться у Елизарова. Сегодня это упадок такой, что премьер-министр Мишустин а, просто, а, просто не у него не было слов. У нас есть звонок. Давайте мы примем. примем. Мы звонок. вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Добрый день, говорите, пожалуйста. Олухов, да? Я сказать, что после того, как Телешкова выступила. Никто не выступил и не сказал, Владимир Владимирович, вы уже 20 лет у власти. И не до 24-го, и не до 36-го. И мы вас не просим, а требуем, чтобы вы оставались навсегда, пожизненно. Так что то, что вы говорите, это чистая фантастика. Значит, так, это, фантастика. Рождения. это фантастика. Это фантастика, потому что там народ никогда не поднимется, никогда, ни при каких условиях, Никогда. Спасибо, Спасибо. Ну, Спасибо. Ну, может быть, лучшие люди народа по поднимутся. И мы же не говорим про народ. По принципу, верхи не могут управлять. Э по-новому по, по а низы не могут жить по старому я наш мне тут анатолий подскажи, подка, подсказывает знаменитую фразу никогда не говори никогда все в россии это страна чудес страна где все всегда может быть вопрос заключается только во времени я с вами соглашусь что на сегодняшний день э, российское общество очень инертно российское общество вообще ни во что не верит э, в этом плане да Хотя существуют, понимаете, человек всегда человек. При любых обстоятельствах, в любом государстве человек остается и всегда думает о себе и о своей семье в первую очередь. Давай, Эдик, мы напомним нашему радиослушателю и многим о том, что прецеденты смены власти, о которые никто не думал, уже были. Значит, мы сейчас примем звонок и потом продолжим. Говорите, пожалуйста. Добрый день, говорите, пожалуйста. Приглушите ваш радиоприемник. Да. Радиоприемник, приглушите, пожалуйста. Да, добрый день. Добрый день. Значит, у меня такой вопрос к вам. Когда вы сказали про Соловья, то Валерий Соловей в этой передаче вот он же там еще говорил, по-моему, с Пьянковским Да, да, Андрей пи... да, да. Там был да. Пьянковский. Да, и там значит 1600, это было не количество зараженных, а количество умерших. Умерших. Да, приношу извинения. Да, скорее всего вы да. правы, да. Да, это во-первых. А во-вторых, самое интересное, э, то, что рассказывал Соловей, о том, что Путин чувствует себя абсолютным диктатором. То есть это вот как в Чаплинском фильме «Великий диктатор», где он там играет с глобусом, помните об этом. Да, да? конечно. Вот то же, самое, то же самое, он абсолютно, что называется, на, голуб на голубом глазу, он абсолютно уверен, что он мессия его это уве... уверили в этом и он должен отомстить за те положения за а, развал Советского Союза это что называется, <coughs> что называется <coughs> никуда в сторону ходить не надо вот именно это его все время движет причем это движет его и его поддерживает Патрушев и вот там же, там же было сказано о том что он бы хотел провести маленькую спецоперацию. Ограниченного да. действия войну а, с, а, с Западом, исключая, кстати говоря, Соединенные Штаты, где-то за 5-6 дней И его задача, это не я говорю, это Соловей сказал, угу. его задача остановить Трампа где-нибудь на 5 дней, чтобы он не вмешивался в это и поставить всех на колени. Вот это вот идея. А то, что касается коронавируса, вполне допустимо, это уже как бы следует из этого, что это как бы проверка тех же самых людей и в той же самой России, в том числе, проверка на то, как они себя будут чувствовать в кризисной обстановке. Вот и все. Спасибо. Спасибо. Я хотел бы продолжить да, быстро. Напомните, что... Вот это спокойствие, оно ни о чем не говорит. В феврале 17 года за 10 дней до того, как был отрешен от власти Николай II, его поддержка была почти 85 процентов населения. А Никита Хрущев за несколько дней до смещения даже и не думал о том, что он потеряет власть, и никто в Советском Союзе даже и не мыслил об этом. А Михаил горбачев скажем, во девяносто первого года речь о том, о том, что развалится Советский Союз, и он потеряет власть, об этом тоже все, кто жил, знают, что это только в страшном сне могло присниться, но, опять же, это случилось Берия тоже сидел довольно прочно у себя в кресле да, да, то есть, вот это спокойствие внешнее, о котором просто, может быть, мы что-то не знаем оно ни о чем не говорит, мы говорим, естественно о конспирологии мы можем только догадываться, хотя, честно скажу, я с вами согласен, Валерий Соловей довольно а, информированный человек. У него есть свои источники информации а, в Кремле, которые ему, естественно, и а, сплавляют информацию. Он ее выдает, будем так говорить, может быть, немножко в обработанном виде, на, на гора. Верить ему в это в этой ситуации, я не знаю, можно или, как говорится, нельзя, но слушать его в этом плане очень интересно. Я, кстати, рекомендую послушать его интервью. Они довольно интересные, и многие вещи, которые он предсказывал в 2018-2019 годах, они э, сбылись. То есть он еще в 2019 году предсказал о том, что конституцию в России могут изменить, то есть она может быть подвергнута изменениям. Что, в принципе, мы сейчас и наблюдаем. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, как мне сказали, он очень информированный человек, но он агент Кремля, и он говорит то, что выгодно Кремлю. Вот он, помните, вот в этой же передаче, он говорит, мы, он такой э, конспиратор, это о Путине, Путине да. он, он так все засекреченный, мы сотой доли не знаем о нем ничего. Вы понимаете, так сказать, запугать, сделать так, чтобы его боялись, и чтобы его блеф, как говорится, работал на 100%. Они же что заявили? Что они, они нападут на Прибалтику и заявят, и начнут шантажировать ядерным ударом, что если вы только посмеете защищать Прибалтику, мы на вас сбросим ракеты это, местного... Ну Мы вас поняли спасибо Действия. спасибо Это... спасибо а дело в том что владимир путин действительно очень он он же бывший агент спецслужб поэтому он себя и ведет так что ты и не понимаешь логики в его действиях не всегда прослеживается хотя в принципе раньше он поступал более открыто ну давайте во первых возьмем тот еще маленький момент то что он находится в определенном возрасте выдвигается предположение, еще раз говорю, предположение, чтобы вы меня не обвинили в том, что я говорю это на 100%, предположение, что он довольно серьезно болен. Об этом говорят очень многие, хотя лично я в это не верю, но такие слухи ходят, и многие политологи эти слухи поддерживают. Поэтому, когда человек болен, когда человек видит себя этакой мессией, и, э, а мессия его заключается в воссоздании Советского Союза, то почему бы и нет. Мы вас слушаем, говорите. Добрый день. Алло. Да, Добрый вас пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот у меня тоже такое впечатление. В самом начале, когда его слушаешь, Соловья, то, то как-то верится ему, да, с энтузиазмом его слушаешь. А потом постепенно, постепенно это, этот энтузиазм падает, падает, падает. Я не утверждаю, что он агент Кремля, но что-то подозрительное в нем. Боже, спасибо. Я единственное, я не утверждаю, что он агент Кремля. Я в это, честно говоря, не верю. Хотя я думаю, что он человек, через которого определенные силы, определенные силы в окружении Путина сливают определенную информацию. Я, я не думаю, что он агент Кремля, но он служит для вот этих вот сил, потому что мы знаем, что в Кремле есть две противоборствующие группировки, это силовики и либералы. Я вот думаю, что те из либералов, которые, как говорится, хотели бы оттеснить силовиков, они эту информацию и сливают. Просто структура российской власти такова, что никто э, толком не знает, что и как происходит То есть вот например В США в любой стране мы можем предположить Мы примем звонок и продолжим говорите, Добрый день пожалуйста. говорите пожалуйста Алло здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте. Говорите Это стопроцентный агент Кремля И таких в интернете море Это стопроцентный агент Кремля так что вы не переубеждаетесь. Ну, а, спасибо. Вообще все возможно. Ну, может да, может нет. Смотрите, а я могу с вами согласиться в том плане, что он агент Кремля, а, потому что в Кремле существует, вот как я говорил, уже эти две группировки. Либеральная и, и а, партия националистов, партия войны. Быть агентом Кремля и агентом Путина, это две большие разницы. Да, да, да. Вы же не утверждаете, что он агент Путина. Нет, нет. Он mm -hmm. не агент Путина, он агент... Да, я могу согласиться, что он агент кремлян, но он агент а, определенных людей, работающих а, в окружении Путина, работающих в Кремле. Ну, э, можно говорить о том или ином по, политологе российском. Их сейчас очень много, каждый выдает... Агент, я, извиняюсь, я тебя перебью, я тебе задам вот такой вопрос. Мы коснулись э, политологов. Нашим радиослушателям, кого бы ты рекомендовал внимательно? слушать кто на твой взгляд является одним из таких а, не то чтобы правильных но серьезных а, политологов которые а, умеют правильно преподносить информацию то есть кому какому мнению стоит прислушаться а, как мне кажется их несколько ну прежде всего глеб павловский он очень серьезный а, политолог политтехнолог а этот человек не говорит а, лишних а, слов он достаточно серьезен а екатерина шульман это сейчас одна из самых известных а, политологов а, в россии она преподаватель политологии при этом она серьезный, достаточно серьезный человек научный человек я думаю к ней стоит прислушаться но вообще интересно слушать как мне кажется всех и просто отделять значит Что ты думаешь про леонида радзиховского радзиховский тоже один из серьезнейших политологов журналистов и но он просто информирует он не разрабатывает, то есть он просто говорит вот так происходит, но в его как бы он не дает что-то конкретно, что может быть. Ну вас слушаем, говорите, пожалуйста. А вы говорите, кого слушать. Например, Марк Фейгин, там много ну, а кого можно слушать, Яковенко и так далее. Там надо фильтровать. Смотрите, а кого... Марк Фейгин, он журналист, и на сегодняшний день он а, блогер. да а, он, то есть я журналист. Он адвокат, адвокат. Прошу прощения. Есть звонки. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Говорите... Ну, нет. Нету. нету. А, он, он, он адвокат. Говорите, пожалуйста. Нету никого. Okay. Он а, Фейген адвокат, который сейчас сделал свой э, информационный портал на Ютубе. яковенко это известный критик власти, это очень хороший журналист. Но мы говорим о политологии как о... Профессии? профессии о том что благодаря вот такой вот структуре власти в кремле в россии у них есть свой хлеб где они рассуждают а что могло бы быть а что должно бы быть потому что никто толком что за стенами кремля происходит не знает, хотя вот можно можно додумывать опять же кстати по поводу политологов хочу я хотя к этому человеку я отношусь очень плохо и как говорится не не считаю его э, таким э, человеком которого который бы мне был симпатичен михаил хазин кстати а послушайте его мне я тоже призываю вас послушать разные мнения э, послушайте его интервью чтобы было какой-то момент сравнения вот, допустим, с Екатериной Шульман или uh, с Радзиховским или с Глебом Павловским. Послушайте Михаила Хазина, чтобы вы могли uh, сравнить uh, две точки зрения. Но что еще интересно, раз мы говорим о политологии, говорим о России, я бы всем вам рекомендовал. У нас есть звонок, да? Ну, в конце передачи я вам скажу. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Добрый да, день. Да, еще раз два да. слова. А знаете, мне кажется, кто очень самый лучший своей точки зрения? Вот. На этом радио выступает Иван. Я не помню его фамилию. Денисов. Денисов. Да. Вот, по-моему, лучше всех. Это наш коллега, да, да, да. Мы рады, что вы его вспомнили. Он американист, американолог, так что это немножко другой другого Спасибо. Но все равно спасибо. Возвращаясь к политологам, я всем вам рекомендую на YouTube-канале посмотреть интервью с Андреем Илларионовым, бывшим помощником Владимира Путина. Он дал интервью а, Дмитрию Гордону, украинскому журналисту трехчасовое интервью. Если у вас будет времени, а времени у вас сейчас очень много, потому что ходить по магазинам, а, по ресторанам возможности нету, посмотрите это интервью. У даже на работу этого возможности. Да, есть. оно очень подробное, оно очень интересное и оно дает пищу для информации поэтому Или размышления для размышления да как говорили пришли информация к размышлению поэтому посмотрите андрей ларионов дал очень большое интервью три часа с чем-то там по моему 3 часа 10 минут а, дмитрию гордону где очень хорошие вопросы дмитрия гордона и почти ну не почти я, я неправильно говорю и очень хорошие четкие ответы а, Ларионова. последний вопрос перед а, окончанием передачи Добрый день. день. Во-первых, я хочу сказать, что ребята, вы очень наивны, что говорите в Кремле две ветви, которые борются. Да никаких там двух людей нету. Там все за Путина, и либеральные, и консервативные, которых вы называете. Там нет ни либералов, ни Все за Путина. Это первое. А во вторых насчет политолога один единственный я считаю это Дмитрий Орешкин. Вот слушайте его. Согласен. Согласен. Это да, да, это да, да. Самый лучший, чтобы вы знали политолог, и экономист, и политолог, и журналист, все вместе взяли и никогда не ошибается, и говорит тихо, спокойно и скромно. Спасибо. Спасибо. Да, полностью с вами согласен Дмитрий Орешкин, великолепный политолог. Мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. В я хотел сказать насчет Михаила Хазина. Ну это же ярый какой-то современный марксист, который утверждает это. Причем это, он же не говорит, он же утверждает это. Естественно, в последней инстанции, что самодовольный нарцисс с претензиями на невостребованную гуру. Это же невозможно слушать. Это же ну, вообще ничего общего экономики, которая сейчас реально существует, не имеет и призывает. Спасибо. Все. Говорите, пожалуйста. Да, да, да. А, здравствуйте, с праздником вас поздравляю. Спасибо. И еще я бы хотела порекомендовать, что для меня самый лучший политолог это Яков Кетми, и больше я никого не могу слышать. Это справедливый, умный человек. Спасибо. спасибо. Я спасибо за поздравление, но здесь я вынужден с вами не согласиться. Хотя мнения разные, это замечательно. Давай, Ген, резюмируй, пожалуйста. А... Хотел бы сказать, что мы можем заниматься конспирологией, конечно. Иногда это даже интересно поговорить, обсудить. А что будет в России, никто не знает. Сегодня все хорошо, завтра все рухнуло. Это мы уже видели сто лет назад. А мы знаем, что так было. Так было в девяносто первом году. Дай бог, в России будет все хорошо. Мы желаем от всей души российскому народу только всего хорошего. Я хотел бы сказать, что в России наступают очень интересные моменты, связанные с политикой. Я хочу на радио поблагодарить всех, кто нас сегодня поздравил с братом с юбилеем. Вот. И пожелать вам всем здоровья, берегите себя, всего самого наилучшего. И своих близких. Будьте здоровы. Всего самого лучшего. До свидания.